здравствуйте дорогие друзья с вами снова я юлия ермак эксперт по здоровью детей и профессиональный инструктор раннего плавания и сегодня мы с вами поговорим на тему секреты детского иммунитета чтобы знать все секреты нужно понимать а что такое иммунитет а иммунитет это защитные функции организма ну, защитные защитные кто такие защиты кто нас защищает от чего нас защищает Общее понятие. Да? И для того, чтобы нам понять, как укрепить иммунитет, как усилить иммунитет, нам необходимо понять, что такое иммунитет и кто же является врагами нашего иммунитета. Поэтому давайте разберемся. Итак, иммунитет. Иммунитет подразделяет на несколько видов. Это общий иммунитет, в который входит в системы, как кроветворная, кровеносная, пищеварительная система, также лимфатическая система. Это все входит в систему общего иммунитета. Общий если вас выписали из роддома, с им общим иммунитетом ребенка все в порядке, будьте спокойны. Следующий вид иммунитета – это гуморальный. Здесь а сильно мы останавливаться не будем, это медицинский термин, в который углубляться даже не стоит. Далее. О местный иммунитет а, на местный иммунитет как раз можем мы влиять как позитивно так и негативно мы с вами родители именно вы мама именно вы папа бабушки дедушки и няни могут влиять на, им, на местный иммунитет ребенка об этом чуть чуть попозже и а, искусственный иммунитет это Иммунитет, который мы создаем при помощи вакцинаций. Искусственный иммунитет. Итак, нам нужно понять, как же мы влияем на иммунитет наших детей. На местный иммунитет детей. Именно местный иммунитет детей для нас Важен. Что такое местный иммунитет? Это кожа и слизистые. В слизи содержится огромное количество бактерицидных веществ, противовирусных веществ, и если слизистые наши находятся в рабочем состоянии, а рабочее состояние это влажное состояние, когда в слизи слизь влажная, не пересушенная, не засушенная, да, а именно влажная. Влажная слизь – это самый главный, ключевой момент в работе детского иммунитета. Поэтому, дорогие друзья, мы сегодня с вами будем увлажнять наши слизистыми всеми возможными и невозможными способами. Итак, нам нужно понять, как работает местный иммунитет. Местный иммунитет работает полноценно только тогда, когда слизистые влажные. И для того, чтобы нам укрепить местный иммунитет, усилить, давайте мы разберемся с нашими врагами, врагами нашего иммунитета. Местного иммунитета. Кто является врагами? Первый враг, давайте прям напишем большими буквами, враги, враги. Первый враг и самый сильный, мощный враг, над которым мы будем бороться бесщадно, это сухой, теплый, неподвижный воздух. Сухой, теплый, неподвижный, стоячий воздух. А в сухом теплом воздухе а, вирусы и бактерии размножаются с бешеной скоростью, размножаются. И наша задача этот сухой воздух увлажнить. Почему сухой? Потому что сухой пересушивает слизистый, правильно? Теплый, который также э, является э, воздух, который, который необходимо постоянно поддерживать, постоянно увлажнять. Да? И в неподвижном воздухе вирусы и бактерии размножаются. Поэтому наша задача сделать полностью противоположную ситуацию то есть нам нужно движение воздуха то есть сквозняк в течение трех пяти минут сквозного проветривания вирусы и бактерии погибают мгновенно если сейчас работают отопительные приборы или кондиционер необходимо обязательно пользоваться увлажнителем то есть всегда когда мы Включаем, когда на улице холодно и включаются отопительные приборы, одним словом, батареи да, греют. Нам необходимо пользоваться увлажнителем. Притом, пользоваться максимально часто. Также необходимо снизить температуру. Снизить температуру в помещении иногда бывает достаточно сложно. Идеально, если у вас есть краник на отопительных приборах и их просто можно выключить. Если этого не, это невозможно сделать, необходимо эти батареи закрыть. Чем мы можем закрыть? Одеялом, пенопластом. Придумайте, обратитесь к папе с этим вопросом и я уверена, вы найдете решение. Температура в комнате ребенка должна быть 18-20 градусов. Температура 18-20. Влажность. 50-70%. Чем выше будет влажность, тем меньше будет потери жидкости в организме, тем меньше ребенок будет страдать от недостатка жидкости и, соответственно, от пересыхания слизистых. Поэтому, дорогие друзья, это в ваших силах. Я уверена, что это в ваших силах создать такие условия для ребенка. У вас же любимый ребенок. У вас же желанный ребенок. Поэтому, дорогие друзья, сухой воздух увлажняем. Теплый воздух проветриваем, снижаем температуру как можно быстрее. И э, неподвижный воздух это обязательно сквозное проветривание 2-3 раза в день. А если в вашей семье есть больной человек, если папа принес инфекцию в дом, вам как можно чаще необходимо проветривать сквозным проветриванием открыли окно открыли дверь открыли балкон открыли окно то есть чем больше вы будете проветривать тем лучше наша семья спит с открытым окном следующий враг нашего иммунитета это запоры запоры запоры это застой каловых масс, соответственно, это один из результатов, возможно, сухого теплого воздуха. Запоры – это один из результатов, возможно, недостаточности питья в жизни ребенка. Необходимо, может быть, восполнить жидкость. Поэтому э, запоры – это вообще большая тема, отдельная тема. Я думаю, что мы с вами ее раскроем в, в следующих лекциях, но если у вашего ребенка запор, это э, первый звоночек о том, что вы уже сейчас уничтожаете, снижаете иммунитет ребенка. С запорами необходимо бороться. Как и, и какими способами, какими видами, мы с вами поговорим в следующих видео. Следующим и немаловажным э, врагом, Врагом нашего иммунитета является являются частые, частые болезни. Дети часто болеют не просто так. Часто болеют, как это чаще всего выглядит, да? Пошли в детский сад, неделю в детском саду, две-три недели дома. Пошли в школу две-три недели дома, то есть ребенок обменивается инфекцией с другими детками, то есть он пришел в детский сад здоровый, там какой-то ребенок сопливый и так как отсутствует иммунитет ребенка, он тут же начинает подхватывать инфекции и как следствие это частое использование антибактериальных препаратов, антибиотиков. поэтому частые болезни и частое использование антибактериальных препаратов являются также врагом нашего иммунитета частые ОРЗ и также частые а, применение антибиотиков, антибиотиков. Поэтому чаще всего детки могут сами справиться с инфекцией они могут сами выздороветь если им не мешать и немножечко помогать и э, не применяя антибактериальных препаратов и большинство назначений докторов кстати к сожалению к большому сожалению неоправданно назначаются антибактериальные препараты но иногда они нужны поэтому с этим нужно быть немножечко осторожнее. Мы с вами, как я вас обязательно всему этому научу. Я обязательно вам дам инструменты, где мамы, когда вы это все изучите. Кстати, в курсе «Алгоритм воспитания здоровых детей» я даю мощные инструменты воспитания здоровых детей. Я даю те инструменты, которые в силах вы применить. Те инструменты, которые вы Применив, вы 100% получите более, более редкие болезни детей, более быстрое выздоровление и более спокойное выздоровление. Поэтому алгоритм воспитания здоровых детей специально для вас. И следующим врагом нашего иммунитета являются аллергии. Аллергия. Она имеет свойство накапливаться, и зачастую родители не знают, как бороться с аллергией, и не знают, от чего аллергия. Да? И первым способом борьбы с аллергией – это найти аллерген. Если в, вашей, в вашем доме есть кошка, попробуйте от нее на время избавиться. Если в вашем доме много пыли, нужно от нее тоже избавиться. Если вы начали принимать какие-то новые продукты, нужно исключить этот новый продукт. Но уж если вы не можете самостоятельно найти этот аллерген, тогда необходимо обратиться к доктору. Следующим врагом иммунитета являются стрессы, конфликты. Стрессы и конфликты. Всем понятно о том, что когда ребенок нервничает, переживает, когда мама с папой не могут найти общий язык, когда в детском саду злая тетя на него накричала, когда кто-то его обижает в детском саду, это важный момент. Найдите причину, в чем как, понаблюдайте, найдите причину, понаблюдайте за ребенком. После чего у него изменилось поведение, после чего он, может быть, закрылся, после чего он более стал агрессивным. И если вы не можете справиться самостоятельно с этим вопросом, обратитесь к вашему психологу или психологу, который вам поможет справиться с, этой, с этим вопросом. Потому что затягивать конфликтные стрессовые ситуации тоже нельзя. Это будет сказываться на общем состоянии ребенка. Сейчас мы с вами разобрали враги э, иммунитета детей. И э, зная этих врагов, э, как минимум, как минимум избавившись от них, вы наверняка уже сможете укрепить иммунитет детей. Если вы э, сделаете прохладный влажный воздух, если вы э, избавитесь от аллергии, если вы избавитесь от запоров, если вы э, решите вопрос с конфликтами в семье или в детском саду, если вы Постараетесь и будете болеть, но выздоравливать немножечко другими методами без применения антибактериальных препаратов. Я уверена о том, что вы уже укрепите иммунитет своего ребенка как минимум на 50%. Как минимум на 50% у, вас, у вашего ребенка уже будут силы для того, чтобы бороться с окружающей средой самостоятельно. И сейчас мы перейдем к части, как же мы все-таки укрепляем иммунитет. А укрепить иммунитет можно самыми простыми способами. Увлажнить слизистые. Увлажнить слизистые. Как мы увлажняем слизистые? Первое это воздух. Второе, это питье, то есть как можно больше жидкости. Предлагаем компоты, э, соки, морсы. Если ребенок э, маленький, младенец, укропную водичку, изюмную водичку, изюмный компотик можно младенцам. Поэтому питье, как можно чаще предлагать питье. Если ребенок э, купается, плавает ежедневно, у него увлажняются слизистые? Безусловно. Ежедневное купание. Купание, плавание. Притом это должно быть как можно дольше. Чем дольше ребенок находится в воде, в ванной. Даже если он ничего не делает, просто дрыгает ручками, ножками, даже если он просто находится в ванне, даже если он э, сидит и просто болтыхается, играет игрушками, плещется по водичке, он уже работает на укрепление иммунитета. Также хочу отметить о, о, о важности прогулок. Прогулки минимум 3-4 часа в день. прогулки минимум 3-4 часа в день минимум чтобы ребенок если у вас ребенок младенец еще может спать в коляске вы можете его поставить на балкон или выкатить на улицу если вы живете в своем доме и пусть он весь дневной сон находится на улице далее двигательная активность Двигательная активность. Как вы думаете, если ребенок бегает, прыгает, скачет, залезает на горки, там в снегу валяется, в море купается? Чем больше он двигается, тем больше он шевелится, тем больше у него укрепляются мышцы сустава связки, тем больше у него увлажняются слизистые. Но не забывайте, если, допустим, двигательная активность у него находит, он сейчас, допустим, на танцах в душном помещении, да, или на каких-то спортивных секциях, где ну нет возможности проветрить, где достаточно жарко, и вы не можете там поставить свой увлажнитель, да, обязательно отпоите ребенка до и после тренировки, чтобы потери жидкости были минимальны. Двигательная активность может быть разная, да, вы можете эту активность направить на свежем воздухе, то есть на улице, горки, снег, снегокат, коньки, ролики, сноуборды, велосипеды, что хотите. Главное, много движения. Также двигательную активность очень важно организовать дома. Постарайтесь сделать утреннюю зарядку, постарайтесь организовать быт ребенка, чтобы ему было интересно. Поставьте дома шведскую стенку, чтобы он залез на кольца, перевернулся, кувыркнулся, полазил по лесенке, укрепил мышцы стопы, да, и просто беситесь, разрешайте ребенку там по. Побиться подушками, да, попрыгать на маленьком батуте. Чем больше у вас будет двигательной активности дома, тем лучше. И безусловно, отдавайте предпочтение спортивным секциям. Плавание, танцы, гимнастика, бокс, футбол, все что угодно. Главное, чтобы ребенок шевелился, главное, чтобы ребенок двигался. И сейчас я хочу поделиться с вами своим опытом воспитания своего ребенка. Моему ребенку 7,5 лет. И на сегодняшний день мы болеем очень редко. Ну, 2-3 раза в год это. Но я считаю, что это не болезнь. И выздоравливаем мы, как правило достаточно быстро и, и даже незаметно. То есть у него есть сопли, да? мы соплями гуляем. Если у него есть сопли, то мы гуляем на свежем воздухе еще больше, то есть не 3-4 часа, а просто живем на улице. Если а, а, каждый день Каждый день мы спим с открытым окном. То есть, вне зависимости какая погода на свежем на улице, мы всегда спим с открытым окном. У нас практически всегда работает увлажнитель. На сегодняшний день Антон у нас задействован на футболе и в театре. Ну, в театре там идет и интеллектуальная нагрузка, и физическая нагрузка. Это 7, 7 лет. Когда он был маленьким, мы практически большую часть времени проводили просто на улице. Либо он просто спал, когда он был совсем малышом, малышком. Как только он пошел, мы тут же начинали ходить, ходить мерить лужи, измерять глубину, глубина сугробов, это были самые лучшие игры. И это было все на свежем воздухе. Почему свежий воздух? Это же не только кислород, действительно кислорода на улице больше, чем, чем в помещении, потому что мы к сожалению кислород не выделяем. Да, мы его поглощаем и а выделяем углекислый газ. Поэтому в помещении обязательно необходимо проветривать как можно чаще, гулять на улице как можно чаще, выкладывать ребенка на балкон как можно чаще и отдавать предпочтение активной, деятельности ребенка в, при, э, в приоритет именно двигательные. Не мультики, компьютеры это и рисование, да? а именно двигательная активность. Побегали, попрыгали, поскакали, и только потом мы можем почитать, порисовать и даже посмотреть мультики. На сегодня это все. Оставляйте свои комментарии под этим видео. Я уверена, что вы сможете применить эти знания. И до скорых встреч в следующем видео.